Значит, захожу я в игру, а тут вот такая хрень сбоку. Ага, ага, ага. Ну, отправимся. Блин, я походу не с той стороны вообще подъезжаю. Ну и ладно. Стоп, а куда? А -а -а -а -а -а. сюда. Значит, что-то они мне не вкатили. Go forward. И этот тоже мне не вкатил, но я его куплю. Гениально. Он похож на мою мусорку из жизни. Запыленный дракон, короче. Извините, что без приветствия. Ну, здорово. По названию видео вы и так поняли, что будет. Но погнали. Извините, что там будет куча файлов. Я стрелять не была на этом чемпионате. На этот раз будет меньше лагов. Я побросаю людей в игнор. даже не удивлена, что мы опять одиннадцатые. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился этот видеоролик, не забудьте нажать лайк, подписаться, комментарий написать или что-нибудь в этом духе. Ну или хотя бы колокольчик поставить. Извините, я не умею разговаривать. Ну и всем пока, до скорых встреч!